Amerikan Büyükelçisi'nde buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık menü. Значит, давайте э, перечислим то, что мы знаем о том, что произошло в Турции. Ну, во-первых, надо отметить, что до Турции произошел удар Израиля по Ирану одновременно с землетрясением. Вот на это надо обратить внимание. Теперь, землетрясение в Турции – необычайно большая протяженность эпицентра. Значит, такое очень редко бывает, вообще говоря, Явление сейсмологи утверждают, что очень необычно. В чем образовался длинный развод. Что еще можно сказать? Внезапность этого землетрясения, хотя были сейсмологи, которые его предсказывали. В частности, нидерландский сейсмолог, известный, об этом говорил. В конце января вот над Турцией, над этим районом землетрясений, образовалось Странное облако. Ну, вот такое шляпообразное облако. Такое же, кстати, формировалось неоднократно, когда применялось геофизическое оружие типа Харта. И над Америкой, и над Европой, и над Москвой. В одиннадцатом году, если помните, какие события были в одиннадцатом году в Москве, назывался антициклон мощнейший анти антициклон образовался над значительной частью Европейской России. Дальше. Оказывается, незадолго до землетрясения Турция отключила подачу газа и нефти по трубопроводам, что, по-видимому, в, в значительной степени спасло ситуацию. За сутки до землетрясения 10 стран отозвали послов из Турции. А вот румынских граждан о том, что им надо покинуть территорию Турции, предупредили аж за пять дней. Вот. Было такое выступление румынского сенатора Дианы Лаванович в парламенте Румынии. Ну и она вот перечислила эти факторы. Ну и кроме того, высказывала предположение, что в данном случае был наказан именно Эрдоган за то, что он соблюдает нейтралитет в российско-украинском -укра конфликте ведет самостоятельный политику, и, в частности, блокировал присоединение к Швеции к НАТО. Ну, вот, вот одна такая гипотеза наказания Эрдогана. Следующее. Было выступление ряда политиков у ученых, которые обозначили другую цель. нефти и газопроводы в Турции, которые идут, естественно, в Европу. Значит, это борьба за рынки сбыта США прежде всего в Европе. Ну, вполне разумное предположение. Итак, что мы имеем? Применение геофизического оружия, по-видимому, вывод верный. А вот наказание Эрдогана и удары по трубопроводам, в целом, вывод ошибочный. Ну, я бы не сказал, что это слишком ошибочный вывод, просто это не основные цели. Но ну, называлась еще одна цель в рамках построения нового мирового порядка – это обнуление экономики, ну мировое в частности Европы, да и Турции. Ну это более верный вывод, но он плохо применим к Турции. К тому же еще надо сказать, что значительное разрушение были также в Сирии, то есть наказана была не только Турция, но и Сирия. И теперь об одном Выводе, который я считаю верным, это применение геофизического оружия Значит, на чем основано это применение? Значит, верхние слои атмосферы направляется высокочастотное излучение по специальных станциям По-видимому, они были раз размещены на кораблях США, а также на плавущих платформах также глобально работают установки харп, которые есть на Аляске и в городе Трамсе. В Норвегии значит, установка в, Транспе, в Трамсе делает так называемое ионное облако, от которого излучается излучение ХАРП и падает в разные районы Европы, и в том числе России. Вот такое было в 2011 году. Ну вот по моим подсчетам значит, это излучение. Труднодосягаемо в Турции. Поэтому, по всей видимости, применялась корабельная техника и морские платформы. Значит, в чем состоит механизм воздействия геофизического оружия? Значит, высокочастотное излучение, мощность сравнительно небольшая, воздействует на стратосферу и ионосферу, в результате чего атмосферный озон превращается в кислород. Происходят другие Химические реакции То есть за счет солнечного воздействия В верхних слоях атмосферы Образуется озон и другие соединения Которые содержат энергию При выделении которой Образуются акустические волны И возникает низкочастотный звук То есть это герцовый диапазон И вот этот инфразвук Который идет из верхних слоев атмосферы Воздействует уже на литосферу Значит, попутно С выделением энергии За счет разрушения озона Увеличивается прозрачность атмосферы То есть солнечное воздействие Воздействует на эти районы более эффективно И все это может приводить к образованию циклонов А может антициклонов В зависимости от виды воздействия. Я эти вопросы рассматривал в своей лекции еще от 11 -го года. Также образуются кольцевые облака, вот что было над Москвой в 11 году. Нечто подобное наблюдалось и э, над Турцией. Вот над эпицентром землетрясения. В конце января. То есть здесь происходит достаточно длительная в течение нескольких дней подготовка землетрясения. Как это делается? Низкочастотное излучение воздействует на магму А магма – это реологическая среда Что значит реологическая? Значит, вязкость этой среды зависит от времени Зависит от внешних воздействий Вот представьте, вы взяли, закачали бетонный раствор в опаловке А в опаловке есть какие-то полости Скажем, она имеет непростую форму чтобы этот бетон поступал значит, во все эти полости, требуется вибрация. Поэтому с помощью вибрации достигается уплотнение бетонного раствора, и значит, он занимает э, всю полость опалубки. Именно вибрация позволяет э, бетонному раствору течь, медленно, но течь. Вот примерно такое происходит с магной. Вязкость магмы уменьшается В результате значит, она начинает течь А к чему это приводит? К тому, что при последующем импульсном взрывном воздействии На место разлома земной коры или на место напряжения Происходит гораздо большее высвобождение энергии За счет большей подви подвижности литосферных плит в этой магме а в Турции такая ситуация, что там Аравийский щит наступает на север Вот возникают большие напряжения То есть если понизить вязкость магмы То можно путем импульсного взрывного воздействия Получить гораздо больше реакции. То есть вызвать больше энергии Вот такое произошло в Японии в 2011 году Этот вопрос подробно расследоваться разными журналистами и учеными. Там сначала длительное время подготавливалось землетрясение с помощью установок харп и корабельных платформ. А дальше был произведен взрыв ядерного устройства под водой, ну его заглубляли в грудь под водой. Да? Вот в результате возникло мощнейшее землетрясение и цунами. Вот подобное произошло и в Индонезии в 2004 году. Вот, о целях этих фактов можно говорить отдельно. Я скажу сразу, что э, все это устраивалось с мировой финансовой системы. Механизм такой же, как в Японии. Сначала несколько дней уменьшали вязкость магмы. С помощью высокочастотного воздействия а, то, а потом произвели По всей видимости Несколько взрывов в шахтах Причем не обязательно ядерных Но возможно и Тактические ядерные устройства были Сейчас нам это неизвестно Потому что на такой глубине значит, Отличить ядерный взрыв От землетрясения ну, очень сложно вот. Но, Кроме того Было свечение Но Свечение наблюдается очень часто При землетрясениях Это связано с электрическими явлениями. Ну, в общем, говорить о том, что оно произошло в результате воздействия ядерного взрыва, нельзя. Хотя при подземных ядерных взрывах тоже наблюдается свечение. Но еще раз, это не доказательство. Ну, теперь, какова главная цель этой операции? Ну, это вопрос геополитики, или точнее, теологической геополитики, то есть все здесь завязано на религии, а миром правят религиозные мистики, вот в чем дело.